Спит. В рогаве. Много спит. Очень много. В трубе. Гуляет. Спасает. Грею. И следуют. Смотрят. Съели. И кошечку. Двадцать первая серия второго сезона. Последняя серия сезона. Котик отдыхает. любуются природой. ест горлышке. в домике. На кровати. Сидит и смотрит. Лежит. На БУ смотрит. Конец двадцать первой серии. У котика все хорошо.